Здравствуйте! В этом уроке рассмотрим работу с линией времени в программе KDN Live. На линию времени мы можем добавить клипы и смонтировать их в нужной последовательности. Добавить переходы между ними, эффекты и так далее. Линия времени состоит из нескольких видео и звуковых дорожек. Пока у нас имеется три видеодорожки. При необходимости мы можем добавить еще несколько. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по какой-либо видеодорожке и выберите пункт Вставить дорожку. Укажите тип, вставляемого в трека видео или звук. И нажмите кнопку ОК. Удалите ненужные треки, выбрав пункт удалить дорожку. Добавим видеофайл на линию времени. В прошлом уроке вы научились, как добавлять в проект клипы. Выполните эти действия самостоятельно. Перетащите добавленный видеофайл на линию времени. Если у вас имеется несколько клипов, например, записанных с нескольких ракурсов, то вы можете их добавить все на линию времени. Клипы успешно добавлены. В нижней части программы имеются полезные инструменты. Рассмотрим их подробнее. Вы можете выбрать тип отображаемой длительности клипа или проекта, например, в виде времени или в виде кадров. Кнопка привязки включает или отключает привязывание объектов к клипам. Кнопка включения-отключения показа звуковых эскизов. Кнопка включения-отключения показа комментариев. Кнопка включения-отключения отображения миниатюр добавленных видеоклипов на линии времени. При помощи регулятора масштаба вы можете настроить масштаб линии времени для более точного монтажа. Вы можете выровнять добавленные клипы по размеру проекта при помощи кнопки находящейся рядом с регулятором масштаба. При помощи инструмента Spacer Tool, вы можете перемещать разные клипы одновременно, например, чтобы добавить в нужный промежуток дополнительный клип. Инструмент Бритва позволяет разрезать клип на несколько частей, выбрав линию разреза при помощи данного инструмента. Для более точного по времени надреза увеличьте масштаб линии времени, после чего воспользуйтесь инструментом Притва. Подведя его в нужное место надреза и нажав левую кнопку мыши, клип будет поделен на две части. Получившиеся части клипа вы можете перемещать в нужное для вас место, удалять и так далее. Линия времени работает в двух режимах – обычный режим и режим перезаписи. При использовании режима перезаписи (overwrite Mode и при перемещении клипа с одной дорожки на другую или наоборот, перетаскиваемая дорожка заполняет собой выбранный промежуток времени, удаляя при этом фрагмент клипа, находящийся в промежутке перемещенного клипа. Чтобы удалить ненужный фрагмент в начале и в конце клипа или линии разреза, подведите указатель мыши к краю клипа или к линии разреза. Затем нажмите «Удерживайте» левую кнопку мыши и двигайте ее влево или вправо, в зависимости от расположения. Затем отпустите левую кнопку мыши. Для более точной подгонки увеличьте масштаб линии времени. Для быстрого просмотра проекта воспользуйтесь плоской просмотр, перетаскивая ее влево или вправо в нужную часть фильма. Передвиньте клипы в начало по отдельности, перетаскивая их по очереди, или воспользуйтесь инструментом Spacer Tool. Чтобы разгруппировать аудиодорожку, щелкните правой кнопкой мыши по фрагменту клипа на линии времени и из контекстного меню выберите пункт Разделить аудио. Аудиодорожка будет отображаться на отдельной дорожке, но она все еще будет привязана к видеодорожке. Чтобы их полностью отделить друг от друга, Щелкните правой кнопкой мыши по фрагменту клипа и выберите пункт «Разгруппировать клипы». Теперь аудио и видеодорожка будут перемещаться по отдельности. Для отмены произведенных действий служит кнопка Undo. Для повторения – Redo. В правой части окна программы имеется список всех произведенных действий. Вы можете откатиться к ранее произведенному действию, выбрав его из списка. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.